Здравствуйте, друзья и гости канала Просто Оля! Вас приветствует гостеприимная, богом хранимая Кострома, город сорока церквей, колыбель рода Романовых, родина Ивана Сусанина. Я знакомила вас в предыдущих дневниках путешествий об исторических местах и достопримечательности города Костромы. Сегодня же я расскажу краткую историю происхождения города. Кострома – город в России на реке Волге, основанная Юрием Долгоруким в 1152 году. Административный центр Костромской области является речным портом. Население – 277 тысяч человек, расположен в 330 километрах от Москвы. Площадь города составляет 144,5 квадратных километра. Это наименьший по численности населения областной центр в Центральном федеральном округе. Кострома основана в XII веке, а в XIII веке стала центром Ундельного княжества. Исторический центр города Костромы в основном сохранил образцовый в своем роде ансамбль эпохи конца 17 начала 18 век, веков. Как пишут краеведы по вопросу о происхождении названия города Костромы, существует две основные точки зрения. Первая – город получил название от реки Костромы, которая протекает, а вторая точка зрения – это название происходит от имени языческого божества. Но в, этом, в этой научной дискуссии точка зрения еще до сих пор не поставлена. Один из самых красивых городов Золотого кольца России. Приезжайте в наш город Кострому и вы не разочаруетесь. Спасибо, желаю всем добра и мира, родных, родных и близких рядом. Берегите себя.